Во время лечения на брекет-системе удаление налета с поверхности зубной эмали вдоль десен осложняется. Если не заботиться о гигиене рта в период ношения брекетов, то риск появления кариеса возрастает. Наносим на щетку небольшое количество зубной пасты, тщательно очистим жевательную, язычную, нёмную и вестибулярную поверхность зубов. Далее проводим чистку с помощью монопучковой щетки. Очищаем область под дугой и возле брекетов. Недоступное для зубной щетки пространство между зубами очищаем с помощью зубной нити завершаем тестку ополаскивателем для поости рта.